Фильм «Навальный» получил Оскара за лучший документальный фильм 2022 года, видимо. Я не знаю, как там считается. И все этому радуются. И понятно, потому что это фильм, который рассказывает историю, которая для россиян очень близка, за которую они переживают. Но я решил перепроверить. Насколько награда фильму Навальный, э, не то чтобы заслужена, я не уверен, что есть такое понятие, как заслуженная награда в искусстве, и э, я не уверен, что есть такое понятие, как лучший документальный фильм до 2022 года, но насколько эта награда адекватна? Вполне возможно, что это решение было политизированным. И чему же мы тогда радуемся? Просто тому, что э, в этот раз э, нам случайно досталось приятное слово от э, необъективной системы, или же фильм действительно хороший? Есть только один способ это узнать. Ну, два способа. Посмотреть все самому или спросить мое мнение. Я выбрал посмотреть самому, по-моему, так лучше. Конкретно про фильм «Навальный» я уже рассказывал год назад, можете посмотреть это видео, там я говорю о разных его аспектах, в частности о том, что мы, россияне, не целевая аудитория этого фильма, но тем не менее фильм хороший. Сейчас я пересмотрел и его, и посмотрел остальные фильмы. На этот Оскар за лучший документальный фильм были номинированы фильм про вулканы, фильм про птичек, фильм про американскую активистку, фильм про украинский детский приют и фильм «Навальный». Я посмотрел их все, сейчас расскажу. Навальный прям хороший фильм. С этим не поспоришь, вот если ни с чем не сравнивать, то он точно сам по себе хороший фильм. Давайте попытаюсь что-то про него объективное сказать, чтобы потом сравнивать с остальными. Во-первых, в нем используется музыка, чтобы усиливать эмоции в некоторых моментах. И это прям хорошо работает. Во-вторых, немножко спорное решение, в нем нет рассказчика. В нем есть титры, которые иногда выполняют роль рассказчика, ну, такие вот белые надписи на черном экране, но постоянного рассказчика нет. Вместо рассказчика вставлены интервью от разных людей в разное время и, естественно, видеохроника и новостные сюжеты Но поскольку события такие захватывающие, история очень драматичная, то, в принципе, не замечаешь за этим какую-то, не знаю, скукоту Какое-то отсутствие кого-то, кто должен удерживать твое внимание, потому что твое внимание удерживает сама история Режиссер практически сделал вид, что он отсутствует он как будто бы просто развесил камеры вокруг Навального, а также собрал видео с других камер, которые снимали Навального в разное время, и выстроил это в не совсем хронологическом, но почти хронологическом порядке, чтобы получилась история. Интересно, что здесь используется прием, который иногда можно видеть в художественном кино, когда фильм начинается с фрагмента из середины или даже конца, и как бы ставится вопрос «как я оказался в этой ситуации?». Ну, позвольте вам рассказать. Три года назад началась эта история. Вот здесь тоже Навальный в самом начале показан летящим в самолете в Россию. Как мы пришли к этой ситуации, почему такой переполох из-за того, что он возвращается, давайте расскажем сначала. Если вдруг кто-то не знает эту историю совсем, то он с первых минут захвачен, и ему интересно, что происходит. Когда фильм рассказывает об отравлении, основным рассказчиком выступает Христа Грозев. Мне кажется, если бы не было Христа Грозева как эксперта, который рассказывает о том, как ведется расследование, за счет чего возможно все эти утечки, а также о том, что за яд новичок, потому что он в этом как-то вот разобрался и что-то об этом может рассказать, то режиссеру пришлось бы быть рассказчиком самому. Христа Грозев прям очень ключевая фигура для понимания вот определенной части фильма. Вообще, если так формально подойти к вопросу и выписать, что фильм рассказывает, то он рассказывает не так много. Какая-то предыстория о том, кто такой Навальный, то, как его отравили и как он расследовал отравление и позвонил Кудрявцеву, большая часть посвящена звонку Кудрявцеву, и «Возвращение в Россию» и «Арест». Все. Вот как бы три части. Я смотрел фильм уже три раза, и, по-моему, каждый раз вот эта третья часть про «Возвращение» пробивает меня на слезу. Я пытаюсь понять, почему это? Просто потому, что там удачно подобрана музыка, и режиссер все хорошо снял? Или есть в этом какой-то элемент э, ностальгии, потому что я был в этой толпе, встречающий Навального вовнукова, ну, надеявшийся встретить? Позвольте потрачу немножко времени на то, чтобы проанализировать. Мне кажется, э, мне это нравится не из-за ностальгии. Мне кажется, что э, мои ощущения тогда, э, в тот день, э, были э, немножко другие. Я, э, конечно опасался, что мы просто соберемся все в аэропорту и своими глазами увидим, как Навального прям застрелят показательно. Но все-таки была какая-то надежда, что все пройдет хорошо, так же, как на каких-то митингах до этого, когда думали, что сейчас всех задержат, но в принципе все прошло спокойно и как-то вот удалось. Это, по-моему, совсем не похоже на то, что мы сейчас испытываем, ну я и, скорее всего, все, когда смотрим фильм «Навальный». Когда мы видим, как он летит в самолете и скоро будет приземляться, и мы понимаем, что даже он, скорее всего, понимает, что вот его прямо сейчас посадят. Вот это отчаяние, которое на тебя наступает, когда ты это смотришь, оно вообще не содержит той надежды, которая была. Поэтому я не думаю, что эти две эмоции как-то связаны. Я не думаю, что мое восхищение фильмом сейчас основано на той ностальгии. Оно не похоже на нее. Но... Я думаю, что мы действительно можем быть необъективны, оценивая этот фильм сейчас. Потому что само отравление Навального мы уже пережили. Звонок Кудрявцеву уже пересмотрели и переобсмеяли. А вот возвращение и арест Навального — это начало эпохи, в которой мы сейчас живем. И поэтому смотреть это больнее. Когда Навальный выйдет из тюрьмы и мы сможем как бы закрыть эту страницу истории, то мы пересмотрим этот фильм через какое-то время, и он уже не будет так сильно бить в самое сердечко. Но сейчас бьет. По крайней мере, бьет меня как представителя российской аудитории. Я не знаю, испытывает ли то же самое международная аудитория. Из минусов фильма где-то в середине показано, что Навальный прощается со своей дочкой, которая улетает учиться в Америку. Ну, блин, ну, камон. Я там несколько минут думал, что это он улетает, что нам уже это показывают. Непонятно, зачем вот этот очень личный момент показывать так вот драматически. Все, что дышит. All that breath. Фильм скучноватый. Фильм э, медленный и э, не запоминающийся. Вот тут у меня небольшой затык, я сейчас э, э, брал паузу, чтобы вспомнить, о чем вообще фильм, что там произошло. Э, и в этом нельзя винить историю, которую взял фильм, чтобы рассказать, потому что события в ней есть. Давайте я сейчас попытаюсь вам рассказать, а вы вообразите у себя в голове, как это можно было бы подать круто. Чуваки, кажется, трое чуваков, э, лечат птиц. Они подбирают птиц, которые падают с неба из-за мусорной свалки или просто плохой экологии. Я что-то вот упустил этот момент, извините, пожалуйста. И лечат их. Это дело их жизни. Они арендуют какой-то странный гараж, который, по сути, превратили в больницу для птиц. Они пытаются фандразить на это деньги. Один из чуваков собирается уезжать и в результате уезжает куда-то учиться, чтобы в том числе вернуться более крутым спецом, который будет лечить птиц. Это, естественно, некоторая драма, потому что для того, чтобы вернуться более крутым спецом, ему нужно на какое-то время бросить дело. Какая-то организация отказывает им в финансировании. Это удар по ним, они расстроены. А еще сначала ненавязчиво, потом более навязчиво показывается, что э, буквально рядом с ними, в том же городе, это где-то в Индии происходит, идут какие-то протесты, какие-то массовые беспорядки, и все в городе только об этом и говорят, думают идти на протест или не идти, вроде надо поддержать, но страшно. И вот этот разговор, что как бы поддержать-то надо, но у нас тут приют для птичек, мы должны всегда быть для приюта для птичек, если нас задержат, то что с ними произойдет? Эта часть, по-моему, немножко искусственно туда вставлена, я не понял, ради чего она, и, там, с чем перекликается, с чем рефренится, но пусть будет. И вот все это вроде бы можно было бы показать интересно, можно было бы каждый драматический момент показывать очень драматическим, каждый успех, не знаю, чуть ли не каждую вылеченную птицу показывать как что-то очень хорошее, красивое, символичное и еще монтировать что в этот момент, хотя даже если на самом деле не в этот момент, они получили откуда-то финансирование и у них все пошло в гору. Это можно было сделать крутым эмоциональным фильмом. Но почему-то он так не сделан. Он, он довольно медленный. Если вы посмотрите первые, там, не знаю, две минуты, то первые две минуты там вообще просто показывается одна сцена без музыки, где какие-то крысы бегают по земле. И вот такие сцены периодически в этом фильме возникают, когда просто минуту ползет какая-то гусеница. Это, видимо, какой-то месседж. «Люби природу, заботься о ней, она вокруг, мы все едины». Но как-то это, по-моему, не очень убедительно работает и скорее делает фильм скучным. За все хорошее, что происходит с этими чуваками, не так сильно радуешься, потому что не показана их борьба. Ну, то есть, не знаю, не показаны детально, хотя бы ретроспективно не пересказаны их переговоры для того, чтобы получить финансирование. Ну, в общем, чего-то вот не хватает, хотя видно, что история могла быть интересной. Мне могло быть не пофиг на все это, но, к сожалению, я сейчас несколько минут вспоминал, что там происходило, вот, чтобы рассказать чуть больше, чем фильм про приют для птичек. Я считаю это какая-то неудача, я считаю этот фильм э, хуже, чем фильм Навальный. Посмотреть можно, если вам такое интересно, но я могу понять, почему Навальному отдали предпочтение э, над этим фильмом. Ну, немножко похвалю технически. В этом фильме показана некрасивая, бедная жизнь, но она показана с цветокором. Ну, знаете, вот у вас есть какой-то не очень привлекательный кадр, и вы делаете цветокоррекцию. Не для того, чтобы наврать о том, что вы показываете что-то привлекательное, но просто чтобы сделать это непривлекательное, удобоваримее. Вот этот фильм чувствуется, что сделан так, чтобы показать некрасивую жизнь, удобоваримо. Смотреть его приятно. Вы спросите, почему я решил занизить планку, почему я радуюсь таким мелочам? Потому что следующий фильм... Не, ну это какая-то кремлевская провокация, чтобы мы ненавидели Украину. Ну я, конечно, шучу, но факт в том, что этот украинский фильм очень плохой. Он очень плохой визуально, он э, неинтересно сделан, он не делает ничего для того, чтобы э, смотреть было интересно. Он плохо музыкально, там, по-моему, вообще нет музыки. Там плохая рассказчица. Ну, тут, видимо, плюс в том, что рассказчица аутентичная. Это э, действительно работница этого детского приюта. И она рассказывает, но она рассказывает написанный для нее текст, который она просто плохо читает. Просто вот как школьная учительница, которая не умеет хорошо читать текст художественно, которая умеет просто формально его прочитать, очень странно расставив акценты. Вот, вот послушайте, вот что это такое. Лишь некоторые дела идут быстрее, чем ожидалось. Самое-то обидное, что этот фильм вообще мог обойтись без рассказчика. Уж если Навальный обошелся без рассказчика, то э, здесь тоже можно было просто не давать ей ничего говорить. Потому что в фильме, внимание, не происходит ничего. Ну, то есть, да, там ä, показаны ä, коротенечко ä, судьбы некоторых детей, которые попали в детский приют, пожили там, ä, и их забрала семья или ä, там, не забрала семья. Но, по большому счету, это просто слепок ситуации. Там нету драмы, этот детский приют не получает финансирования, или, не знаю, его не бомбит Россия, потому что фильм снят еще до 24 февраля. Не взят какой-то один ребенок, вокруг судьбы которого от начала до конца выстроен весь фильм. Нет, это просто набор съемок в этом приюте. И вот все эти речи за кадром о том, что, знаете, этот приют... Мы его очень любим. Тут какие-то такие пустые фразы, их можно было просто убрать, потому что ну, они сказаны плохо. Но ну, если она сказала плохо, то ну, просто вырежьте это. Или перескажите, дайте кому-то сказать другому некоторые дети играют неубедительно единственное, в чем я убежден, в том, что они играют потому что, ну ну блин ну, как-то неестественно они себя ведут я подозреваю, что режиссер стоял с камерой и снимал реальные ситуации но иногда, может быть он а может быть сами дети, а может быть воспитатели просили переснять покрасивее и он делал второй дубль, и вот ребенок уже берет телефон поговорит с мамой уже как-то вот неестественно и говорит не, алло, мам, привет Привет, а здравствуй, как у тебя дела? Вот как-то это все не совсем реалистично. А может быть это различие в культуре, потому что фильм русскоязычный, но украинский. Может быть там по-другому спрашивают, как дела по телефону. А, мне показалось странно. Ну, и не могу не отметить, что мне было некомфортно смотреть некоторые, как бы, слишком интимные моменты. Например, когда ребенок впервые знакомится с приемной мамой, э, ну, с будущей потенциальной приемной мамой, э, и дверь в кабинет, где это происходит, открыта, и мало того, что там присутствует воспитательница детского приюта, я не знаю, может быть, так принято, может быть, это для какой-то безопасности психологической, но через эту дверь снимает оператор. И это, как бы, этот разговор становится публичным, я думаю, что ребенок тоже это понимает, это влияет на его общение с человеком, с которым он должен выбрать жить или не жить. Я не знаю, какие предосторожности соблюдались, кого спрашивали разрешения, какие как бы... Были правила у этой съемки, но вот без объяснения это кажется чем-то вот вопиющим. И я смотрю и думаю не о том, хорошо ли будет ребенку с этой мамой, а о том, какого черта я, блядь, наблюдаю за этим разговором. Следовало это пояснить, и без этого ну, просто нельзя такое показывать, не предупредив, как у тебя оказалось это видео и что думает ребенок о том, что у тебя есть это видео. Другой подобный пример, когда одному из детей сообщают, что его мама до сих пор не идет на контакт, а его срок пребывания в приюте уже истекает, и ему придется поехать в интернат. Это для него трагедия, и опять же, это почему-то снимают, вот момент, когда ему это говорят. Там и говорят не очень-то тактично, на мой взгляд, но ладно, может быть, я не знаю, как с детьми надо разговаривать, но э, вот этот разговор еще и при камере, это прям вот отягчающие обстоятельства. Оль, поверь, там будет хорошо тебе. Я маме даю еще один шанс, Коленька. Оль, ну правда, я даю маме еще один Оль, шанс. Оль, маму еще не лишать. Маму, я здесь не лишаю родительских прав. прав. Это я даю сана... маме после дешевле. Это... даже толку нет. Она же туда все равно не приедет. Даже если она сюда, не может приехать. Могу только предположить, чтобы попытаться оправдать фильм, что, может быть, тут действительно было 5 дублей, и мы наблюдаем намонтированную смесь из пятой, более нервной попытки «Сообщить» и реакции на первую попытку. Ну, в общем, в любом случае, я смотрю, и у меня возникают вопросы. «Как вы это сняли?» «Поясните». Вот здесь отсутствующий режиссер — это прям плохо. Прям мне нужно, чтобы я слышал, как он задает вопросы, там, где он сидит. Может быть, чтобы дети однажды в камеру что-то сказали, чтобы я понял, как они к этому относятся. Без этого просто много вопросов. У меня есть подозрение, что фильм просто неэтичный. Как бы то ни было, фильм просто скучный, фильм плохо сделан. Он не предпринимает каких-то усилий, чтобы тебе было интересно смотреть, чтобы удержать твое внимание. Смотрите, в этом видео я попытаюсь ответить на вопрос, политизирована ли выдача Оскаров фильмом, и если политизировано, то хорошо это или плохо, но вот какие бы ответы я не нашел на этот вопрос, Самым компрометирующим Оскар фильмом является вот этот То, что он вообще номинирован, то, что есть в этой пятерке Это просто ну, ударяет для меня по авторитету Оскару сильнее, чем что бы то ни было Я больше не буду говорить ничего об этом фильме Давайте забудем, что он есть Вся красота и кровопролитие «All the beauty это, на мой взгляд, самый спорный фильм из всей пятерки. Я могу представить людей, которым он очень понравится, и людей, которым он вообще не понравится. Этот фильм, во-первых, самый длинный. Он идет 2 часа. И он тоже такой довольно медленный местами, как и All the Breaths. Главная героиня занимается фотографией. Ну, занимается плохо, но об этом ни она, ни создатели фильма не знают. Ну, извините. Короче. Тут надо пояснить, что я прям совсем не целевая аудитория фильма. И я понимаю, что фотография – это тоже искусство, потому что примерно все на свете искусство. Все на свете можно использовать для выражения каких-то чувств и идей, если такая задумка есть у автора и если такое понимание есть хотя бы у одного зрителя. Но вот те фотографии, которые нам показывают авторство этой героини – они, ну, это просто какие-то домашние архивы, в которых, ну, я не вижу искусства. Надо оговориться, что, во-первых, э, я не целевая аудитория э, «Оскара», потому что «Оскар» э, дают э, профессионалы киноиндустрии, профессионалам киноиндустрии. Поэтому для них, скорее всего, есть что-то само собой разумеющееся в ценности там, каждой фотографии. И э, нам они решили это не объяснять. Во-вторых, я понимаю, тут есть поколенческая разница, э, у меня есть смартфон, в котором есть фотоаппарат, а у нее не было смартфона, в котором есть фотоаппарат. Это совершенно разные отношение к фотографии, к каждому снимку. Скорее всего, я просто ну, чего-то не улавливаю и, может быть, не могу ловить вообще. Ну и в-третьих, для нее фотографии, видимо, были частью э, сексуального высвобождения, э, частью э, показа того, как можно жить, какая у нее личная жизнь. Э, и Видимо, этот аспект тоже важен, и остальные его считывают, а я не считываю. Ну и в-четвертых, на самом деле пояснение какое-то дается, просто оно дается поздно. Вот смотрите, где-то в начале фильма звучит вот такая фраза. Мне она непонятна, потому что э, я знаю, что там, юмор может помогать бороться с какими-то травмами, или что искусство в целом может э, помогать самовыражаться. Но вот то, как сказано там, я сейчас не помню, но вы только что посмотрели, э, э, я не понимаю. То есть, мне не знаком этот тезис, мне нужно было какое-то пояснение. В конце фильма, вот прям в самом-самом конце этого двухчасового фильма, э, час пятьдесят примерно, э, дает ответ на вопрос, почему фотография — это тоже какая-то психологическая защита от значит, суровой жизни. Я опять ее не помню, вот я сейчас вставлю, можете послушать. — I mean, that's the problem, you know, you grow up being told, that didn't happen, you didn't see that, you didn't hear that. And what do you do? How do you believe yourself? How do you trust yourself? How do you continue to trust yourself? Ну значит это, наверное, не для всех такой банальный тезис, раз вы решили его вставить. Так почему бы не вставить его в начало? Потому что без этого тезиса я просто ощущал нехватку информации о личности этого персонажа, потому что все, что мы о ней знаем, это то, что она любит сфотографировать. То, что она очень сильно в этом находит себя. Весь фильм опирался на какую-то немножко шатающуюся основу. Мне не хватало вот этого пояснения из конца. Я себе пометил 14 минута. Вот на 14 минуте фильма я узнаю вообще о чем речь. Кто главная героиня, что нам показывают, что примерно будет происходить и почему этот фильм может быть интересен. 14 минут. Вот настолько медленно он разгоняется, и в общем-то настолько же медленно он дальше идет все два часа. Значит, рассказываю. Нам в перемешку показывают две части жизни этой героини. В первой части она тусила со своими друзьями на каких-то вечеринках, увлекалась фотографией. У нее там была первая любовь, не первая любовь, она, она где-то работала проституткой. В общем, какие-то нюансы, которые мне вообще не интересны. Вот это э, примерно как э, Даша Навальная из фильма «Навальный». Вот, э, ну, какие-то слишком личные вещи, которые непонятно как встраиваются в общую картину. Э, во второй половине, которую нам э, тоже показывают, э, она... Э, Активистка, которая борется с очень влиятельным э, производителем лекарств, вызывающим э, наркотическую зависимость э, и ответственным за очень многие смерти. Что-то там, что-то там опиоиды. Я не буду делать вид, что я понял медицинские термины. Но, в общем, э, какая-то очень серьезная проблема. И она использует для этой борьбы свой э, авторитет как художница, которая наработала имя, которое выставляют в музеях и э, которая борется с тем, чтобы эти музеи получали финансирование от э, этих богачей. То есть это тоже разновидность этого приема «Как я здесь оказался?». Мы оказываемся в середине ее жизни, и нам интересно наблюдать э, э, движение вперед, что будет с ней дальше, э, но параллельно нам рассказывают, как она к этому пришла, как она наработала авторитет, как ее э, хобби превратилось в ее э, позицию, ее авторитет в мире искусства. И вот постепенно к этому идет, просто с очень большим количеством лишних деталей, на мой взгляд. И если бы это было показано в другом порядке, в полностью хронологическом порядке, то я бы это ну, с меньшей вероятностью досмотрел до середины, где начинается что-то интересное. Поэтому, наверное, выбор правильный. Другое дело, что если бы первую часть вообще не показывать, просто, не знаю, какое-то количество отдельных флешбеков вставить, но вообще рассказывать про ее активизм, то э, я бы посмотрел это с гораздо большим удовольствием. Э, но кому-то именно так будет интересно, потому что мы э, действительно видим всю жизнь этой женщины. Это такая биография для тех, кому интересна биография, кто хочет полностью э, проникнуться личностью и всем, что ее сформировало. Э, поэтому я говорю, мне это не очень нравится, но я могу представить людей, которым именно этот формат хорошо заходит. Но это все равно не отменяет того, что вторая половина рассказана... Плохо. Опять же, у режиссера было все, чтобы снять такой же фильм, как Навальный, потому что с ней происходят какие-то драматические события. Ну, не такие драматические, ее не пытаются убить, но за ней в какой-то момент, например, ведется слежка, за ней и активистами, которые с ней вместе работают, Люди напуганы. Одна из ее коллег говорит, что ей никогда в жизни не было так страшно, как когда она увидела, что ее кто-то из машины фотографирует и ты думаешь, ну что же, что же произойдет, а больше об этом никогда не вспоминается в фильме. Только в самом конце белый титр на Черном фоне говорит, что Ну, вот эти вот магнаты отрицают, что это они прислали слежку. Или даже то, как показываются их успехи причем значительные успехи. Вот эта их группа людей, которая несколько месяцев, или там, может несколько лет, ходила по музеям, устраивала акции, привлекала внимание к проблеме, вот чтобы люди знали о том, что вот это имя... Висящая на вывеске музея, вот, вот этот спонсор музея, это отвратительный человек, который ответственен за смерти многих э, людей. Фильм просто преступно плохо показывает переломный момент, когда один из музеев откликнулся на это и э, отказался от какого-то финансирования по ее требованию. То есть они э, вот эти все значит, активисты собрались на какой-то своей летучке, я не знаю, это у нее в квартире или где, э, и там присутствует оператор, да, он это все снимает. И они просто говорят, что, ну, слышали новость, да, вот э, музей-то отказался от финансирования, э, и не будет больше брать деньги у этих магнатов. Хорошо, у -у -у. давайте сравним с фильмом Навальный, где каждую маленькую мелочь показывали как успех. Миллион просмотров, миллион просмотров, они все радовались, они давали друг другу хай-файв. Э, здесь переломный момент, э, реально она добилась, чтобы первый из музеев, потом рекламная реакция у других музеев, публично отказался сотрудничать с этими магнатами. Это победа их информационной кампании. И не играет никакая торжественная музыка, не показаны новости, которые об этом сообщают. Ну, там один скриншот, по-моему, вставлен, и все. Они просто обменялись новостями. Я понимаю, что, может быть, конкретно видео, где они радуются, не было, потому что, ну, камон, 21 век. Они все порадовались в чатике до того, как собраться на квартире. Но можно было вставить новости, можно было вставить что угодно, можно было показать музыку, можно было сделать анимацию, можно было сделать какие-то титры, которые сделают это сюрпризом и покажут зрителю. Да блин, что угодно можно было сделать, здесь просто ничего не сделано. Такое ощущение, что опять же режиссер решил быть незаметным, решил сделать вид, что вот камера была, а режиссера не было. Он склеил все хронологически, потом подумал, но не, ну этого недостаточно, перемешал все не совсем хронологически, но больше ничего не делал. И того, что в кам на камеру не попало, того и нету. это а нет, разве кино? Вы же зачем нам показываете эту э, первую половину жизни? Наверное, для того, чтобы кто-то, не я, но кто-то э, прочувствовал, как она э, шла, карабкалась к этому успеху, э, что для нее вся жизнь – это вот этот ее авторитет э, в мире искусства, вот это. Вот эти фотографии, которые мне не нравятся, но кому-то нравятся, и она делает выставки, к ее мнению в этом мире прислушиваются, и она с помощью этого продавливает решения, которые ей важны, потому что э, она хочет, чтобы э, с этими магнатами никто не имел дела, она хочет испортить им репутацию. И у нее это получается, и это для нее должно быть весомо, потому что она всю свою жизнь поставила на, на ком она она рисковала просто потерять все, но не добиться результата, могли разорвать отношения с ней, а не с магнатами. Но фильм просто, просто преступно игнорируется важность этого момента. То есть я вот его додумал в голове, и как бы в своей голове я снял кино гораздо лучше, чем посмотрел. И вы, возможно, уже поняли, что вот этот фильм, в отличие от всех остальных номинированных фильмов, очень легко напрямую сравнивать с фильмом «Навальный», потому что это тоже общественная деятельница. Тоже показано, ну, тут более подробно, у Навального менее подробно, как она пришла к этой позиции, чем сейчас рискует, как она это делает. Показаны какие-то внутренние летучки, переживания, получится-не получится, показывается, как что-то получается. Но в Навальном больше используется потенциал этой истории. Здесь как-то все сливается в унитаз, такое ощущение, что вот реально режиссеру более интересно копаться в старых фотоархивах и показывать жизнь 70-е, чем современный политический активизм. Как будто бы вот эта вторая половина ее жизни, это такой бонус к рассказу о первой. Мне кажется, что это именно упущенный потенциал. И я бы сказал, что фильм однозначно хуже Навального. Кроме одного аспекта, не знаю, насколько важного, судите сами. Когда нам рассказывают о жизни этой женщины и о ее борьбе, мы узнаем и о теме, за которую она борется. То есть мы узнаем об этой проблеме с опиоидами. Когда нам рассказывают о Навальном, мы не очень-то много узнаем о коррупции в России. Хотя, заинтересовав его драмой, можно было через это показать тему, которая, может быть, не всем интересна изначально. Я вот не знал, что мне будет интересно слушать про эти опиоиды, про то, что лекарства вызывают зависимость. Но через ее драму нам худ бедно это показали, что доказывает, что Навальный мог сделать это еще лучше, и вот это недоиспользованный потенциал в истории Навального. Во всем остальном, вот на мой взгляд, любой аспект возьми, «All the Beauty and the Blanchett» хуже, чем Навальный. Поэтому... А прежде чем обсуждать последний фильм, я хочу э, понять, что вообще такое «Документалка». Да, самое время в середине видео признаться, что я не понимаю, о чем говорю. Ну, э, дело в том, что я редко смотрел осознанно какой-то фильм, который вот документальный, который называется «Документальное кино». Э, но в то же время э, я смотрю много чего на YouTube, и YouTube периодически что-то подсовывает, и иногда это не художественные вещи, а вещи, которые рассказывают о чем-то. Как понять, что документалка, а что нет? Предлагаю свою градацию. Понятно, есть просто познавательные видео, из которых ты узнаешь, как пользоваться, там, как починить велосипед. И ты их включаешь с, четкой, с четким вопросом, получаешь четкий ответ, и все. Это, э, ну, все на свете искусства, мы уже обсуждали, но это не документальное кино. Это такая более утилитарная вещь, которая, ну, вообще не кино. А вот документалками я бы назвал вещи, которые задают вопрос, про которые ты, может, и не знал, что тебе интересно смотреть. И про которые ты, может, и не вспомнишь потом. Но пока ты смотришь, ты задаешься этим вопросом и хочешь узнать ответ, и она тебе дает ответ. Это не обязательно фильм, который показывает что-то полезное тебе, так же как любой художественный фильм, это не обязательно фильм про историю, которую хотел бы прожить ты. Но тебе почему-то показывают в художественном кино приключения персонажа, а в документальном кино какое-то расследование автора. И тебе почему-то интересно наблюдать за этим отрезком его жизни. Может быть, ты забудешь все, что там сказано после того, как посмотришь. Но э, ты э, следишь, потому что, блин, пока показывают, это интересно. Тебя подключили к этому потоку, и там оказалось такое. Я понимаю, что у всех YouTube разный, у всех разные рекомендации, все разные смотрят. Э, но попытаюсь привести э, довольно популярный канал, поэтому, возможно, кто-то поймет, о чем речь. Канал Wendover Productions. Что это, если не документалки? Чувак рассказывает разные вещи, в основном в 20-минутном формате. И в основном его интересует логистика и бизнес авиакомпаний. Зачем мне это знать? Я никогда не задавал такого вопроса. Большинство вещей, которые я у него посмотрел, я забыл сразу после просмотра. Но тем не менее, я посмотрел, я досмотрел до конца. Хотя он довольно нудно рассказывает, но почему-то это меня увлекло. То, что он это знает, мне интересно почему-то узнать. И вот это я считаю документалкой. Вот это отличается от э, видео, как починить велосипед, или как повесить люстру, или как э, пользоваться рулеткой. Я однажды смотрел видео, как пользоваться рулеткой. И это, конечно, не самый лучший пример, но просто уже попадающий э, вот, близко к формату, где чувствуется, как документалка. Если хочется более точный пример, то недавно мне YouTube подсунул вот такое видео про историю создания музыкальной темы Disney Channel. Э, и это шикарная документалка. Там есть... Драматургия, там э, то, как человек пытается разобраться в этой истории, как он пытается э, узнать ответ на вопрос, на который мне, в общем-то, пофиг э, э, это, это просто очень интересно смотреть. И, и потом единственная проблема после просмотра этой документалки, что не знаешь, а как кому-то это порекомендовать, хочется поделиться. Вот посмотрите эту документалку, потому что она крутая, она интересная, но я понимаю, нахрена вам ее смотреть, и вам YouTube и так порекомендовал 10 таких же на этой неделе. И это все одинаково неинтересные вопросы, просто какие-то чуть лучше сняты, какие-то чуть хуже. Я считаю, что независимо от длины, многое, что мы смотрим на YouTube, это документалки по формату. По подходу к их смотрению. Если бы это видео было в списке номинантов на Оскара, то я бы считал, что у него нет конкурентов. Оно должно занять, ну, может быть, второе место после Навального, и это спорно. Потому что все остальное хуже, все остальное подано менее интересно. Все остальное упускает моменты сделать драму на пустом месте, а здесь просто драма сделана очень качественно. Почему я заговорил про YouTube? Потому что это показывает, что просмотр документалок может быть таким э, casual. О, ты посмотрел что-то просто потому, что тебе предложили. Ты вообще не знаешь, что этот автор снимал до, что этот автор снимет после, но он что-то рассказывает. И тебе прикольно подключиться на время к этому потоку и э, получить какую-то информацию, которую ты сразу же забудешь. Но ты очень приятно провел время. Но в этот час стало всем теплее. Fire of Love, документалка о жизни двух вулканологов, это именно такое видео, которое могло попасться мне на YouTube, рассказать историю, которую я не знал, что хотел узнать, но за которой следил бы внимательно, потому что ну, это видео удерживает внимание, а потом я забыл бы, но это было бы приятно проведенное время. Здесь нет какого-то пафоса о том, что этот фильм нужно посмотреть потому что, или что эти люди важны потому что, или что они там изменили жизнь мира, хотя они вроде бы изменили, там есть некоторые аргументы в эту пользу, но в целом это просто прикольное видео, которое ты смотришь, которое сделает все, чтобы тебя развлечь. Не политическое высказывание, не какая-то художественная претензия, а просто entertainment, хороший, качественный энтертейнмент. Фильм снят в формате 4 на 3, но не пугайтесь, это не претенциозность, это потому что там старые видеоархивы используются и решили весь фильм так сделать, это нормальное решение. Да, там много французского с английскими субтитрами, это придется потерпеть. Рассказчица фильма за кадром говорит по-английски, но персонажи в основном по-французски. Все как на ютюбе, есть рассказчик. Тебе не предлагается самому нырять в мир, как будто бы никакого режиссера не было. Нет, здесь какая-то неизвестная тебе женщина, какой-то вот неизвестный рассказчик, который не имеет отношения, насколько я понимаю, к описываемым событиям, просто решила рассказать тебе. И она за кадром рассказывает эту историю. Она показывает тебе нарезку из каких-то старых фоток и старых видео. Она показывает тебе анимации про некоторые моменты, это красивые, милые анимации для того, чтобы тебе было веселее смотреть, для того, чтобы проще было понять какие-то вещи. У нее есть свой стиль повествования, ну, в целом это она просто рассказывает, но нет-нет, да попадутся какие-то такие вычурные обороты, какие-то легкие игры слов. Она делает, чтобы тебе было интересно. Она борется за твое внимание, как хороший ютубер, как должен действовать хороший режиссер, который просто рассказывает историю, и эта история для тебя, а не для того, чтобы ты стал частью чего-то большего. Нет, просто история для тебя. Послушай, если тебе понравится. Или вот маленькая прикольная мелочь. Героиня крутит ручку на каком-то приборе, увеличивается громкость фильма. Вот такие просто маленькие прикольчики, которые не дают тебе заскучать, пока ты смотришь эту историю, если вдруг сама история скучная. Хотя история, в принципе, интересная. Фильм рассказывает про двух вулканологов, которые жили и работали какое-то время назад и они снимали вулканы, они ездили, очень близко подходили к вулканам двух типов, там, менее опасных более опасных, это все рассказывается, и очень близко их снимали. С научной целью, чтобы увидеть какие-то вещи, которые нужно потом изучить, или притащить оттуда какой-то камень, который потом нужно изучить. А также с популяризаторской целью, то есть они сами потом ходили на всякие ток-шоу, рассказывали о том, что видели, выпускали какие-то научно-популярные фильмы, если я правильно понял, и, в общем-то, были рок-звездами. Я не знаю, почему этого каламбура нет в фильме, наверное, он слишком банальный. Там даже нет каламбура со словом ход, хотя там как бы много раз говорится о том, что они именно любят вулканы, они изучают их. И вот, вот эта тема там очень хорошо подана, но каламбура про слово ход нет. Недоработка. Здесь тоже поднимается вопрос, почему они так любят фотографировать. Предположу, что это очень важная тема для любых фильмов на «Оскаре». И здесь дается ответ, который мне гораздо больше понятен, ну потому что он просто «ну дается». Photography is a means of remembering, revisiting, stretching their time with volcanoes. Do you film all your expeditions? Yes, it's a way to observe them. А все, больше не надо ничего говорить. Я понял их мотивацию, понял их привязанность к тому, чтобы все фотографировать, все документировать. Помимо научной мотивации, которая, безусловно, есть, почему они это еще и любят? Там вот еще раз говорю, показано, что они это именно любят. Они э, испытывают любовь э, к вулканам. Там э, они говорят в какой-то момент, что э, если бы они могли кушать камни, они бы жили на вулканах просто и никогда не возвращались домой. Поднимается вопрос человеческой смертности, человеческой ничтожности и э, того, почему вообще они такие смелые э, идут близко к вулканам, которые просто их могут убить в любой момент. Такой философский момент, совсем небольшой, но он интересный. и Он в этом фильме очень уместен. Э, и ты смотришь, это просто ну, интересно. Это очень хороший фильм, который я просто посмотрел с большим удовольствием. Я не знаю, как его сравнивать с Навальным. Это два разных подхода к тому, чтобы провести полтора часа. Совершенно разных, но оба очень хорошие. Но давайте, может быть, снова подниму вопрос раскрытия темы через личность. Видимо, это какой-то очень популярный прием, я не знаю, я вот только сейчас задумался. Но здесь тоже нам рассказывают биографию двух вулканологов, двух конкретных людей. Рассказывают очень хронологически, по-моему. Но в процессе мы узнаем про вулканы больше, чем вообще когда-либо думали, что хотим узнать. То есть, если мне рассказать 10 фактов о вулканах, то мне будет не так интересно, как если я буду смотреть на кого-то, кому рассказывают 10 фактов о вулканах. Такой... Интересный прием, я не задумался раньше, что он существует, но, видимо, существует, потому что вот как минимум в двух фильмах он здесь прям используется. И очередной раз подчеркнем, что в фильме «Навальный» он недоиспользован. Это вот единственный такой серьезный концептуальный минус фильма «Навальный». В остальном вот эти два лидера, я не знаю, как их сравнивать. Дальше уже идет субъективный выбор — Получается, что если вам нужно выключить мое видео прямо сейчас, то да, фильм Навальный мог заслужить эту награду вполне искренне. Вполне возможно, что никакого заговора нет, что никто не за Россию на самом деле, а всем просто понравился фильм. У него есть всего один настоящий конкурент, Fire of Love. И я даже допускаю, что кто-то может считать его более низким жанром, потому что это очень ютубный жанр. На мой взгляд, это... Не низкий жанр, на мой взгляд, они оба хорошие, но посмотрев фильм «Навальный», ты ощущаешь, что это было важно, что важно, чтобы каждый посмотрел этот фильм и знал эту историю, а посмотрев «Fire of Love», ты просто благодарен тому, что этот фильм есть, но это ваши личные взаимоотношения с фильмом, это не что-то, имеющее общественную значимость. А теперь, если позволите, у меня вопрос. А что такое «Оскар»? Я не понимаю, что такое «Оскар», я не понимаю, на чем основана его легитимность, его авторитетность, почему людям интересно знать, что выбрали работники киноиндустрии для работников киноиндустрии. Ну, то есть, окей, это что-то в одном ряду с заголовком «Брэд Питт признался, какие три книги повлияли на его карьеру». Ну, это может быть интересно, но это не что-то прям значимое. Почему э, кто-то смотрит на «Оскар» и хочет, чтобы там побеждали хорошие фильмы, и сверяет это как-то со своими внутренними значит, ориентирами? Э, почему вообще предполагается, что «Оскар» дают э, фильмам, которые интересно смотреть? Смотрите, опять же, я человек, воспитанный ютубом. Я, когда смотрю фильмы, я очень часто потом смотрю обзоры этих фильмов от разных критиков. Я имею в виду не просто обзоры, которые «Ха-ха, фильм хороший, не буду спойлерить, идите смотреть». Я имею в виду полноценную аналитику, где кто-то разбирает, сравнивает с другими фильмами, находит отсылки, говорит, что вот это снято плохо, посмотрите, вот лучше тот фильм, он снят хорошо в этом же жанре и так далее. У меня есть какие-то любимые обзорщики, к мнению которых я прислушиваюсь, и если иногда кто-то из них говорит, слушайте, вот этот фильм лучше посмотрите, не зная о нем ничего, просто включайте и смотрите, доверьтесь мне то я могу довериться и посмотреть. Но не потому, что кто-то просто его выбрал и включил в какой-то топ-5, а потому что я знаю э, этого обзорщика, ну вот, э, я знаю, что ему могло понравиться. То есть, э, если э, Шафрилос рекомендует какой-то мультик, то я понимаю, что, скорее всего, это либо хороший мультик, либо мюзикл. Шафриле почему-то нравятся мюзиклы, а мне не нравятся. Поэтому я уточню, если не мюзикл, значит хороший, значит можно посмотреть. Или там YMS, очень хороший обзорщик, который... Ну, то есть, однажды он посоветовал фильм, который я сразу пошел смотреть, потому что я ему доверял, потому что он довольно аргументированно разбирает другие фильмы, и я понимаю, что, скорее всего, этот чувак мыслящий. Его авторитет в моих глазах... Не потому, что он э, смотрит много кино и постоянно выпускает э, какие-то 5 обзоры э, с призывом смотреть или не смотреть тот или иной фильм. А потому, что те фильмы, которые я уже посмотрел, я, э, э, о которых я имею мнение, он тоже обозревал. И я э, могу э, сравнить и понять, похожа ли его оценка на мою. И насколько сильно стоит к ней прислушиваться в дальнейшем. Я это к чему? «Оскар» — это рекомендация анонимка. Это э, рекомендация, которую дают неизвестные люди, э, у которых есть единственный послужной список предыдущие Оскары. Но э, то, что тебе кто-то когда-то порекомендовал что-то хорошее, само по себе не значит, что дальнейшая рекомендация будет э, тоже хорошей. Это могло быть просто совпадением. Мне нужны аргументы, чтобы где-то был обзор от тех людей, которые ответственны за выдачу Оскаров. Я не знаю, сколько этих людей на самом деле. Я не знаю, э, какие там заговоры существуют. Вот мне плевать. Но вот, э, под брендом Оскара должны быть обзоры, иначе для меня эта рекомендация не стоит ничего. Я просто не понимаю, зачем к ней прислушиваться. Рекомендация от любого человека, который на YouTube хотя бы один раз выложил э, 15-минутный обзор фильма, который я смотрел э, и э, с которым я, может быть, согласен, может быть, не согласен, эта рекомендация э, или антирекомендация стоит для меня гораздо больше, чем топ-5 от э, статусного Оскара, потому что этот статус нелегитимен. Я, я не знаю, чем они объясняют, что их нужно слушать. Ну и всю атмосферу вокруг Оскара я тоже не понимаю, вот всю эту церемонию отвратительную какую-то. Посмотрите, вот... Значит, пришли люди получать награду за фильм «Навальный». Одеты в какие-то платья непонятные. Вот там Певчик Это разве певчих? На другой церемонии, которая тоже как «Оскар», только «Бафта», -то, они там тоже получали награду. Это певчих. Это разве Мария певчих? Ну, ладно, Юлия Навальная, мы ее как-то реже видим. Но певчих, она же постоянно снимается в расследованиях. И мы знаем, как она выглядит. Мы знаем, что она носит. И... Но она носит не такие платья. Я сомневаюсь, что суровая цензура на канале Навальный Лайф и там на других каналах ФБК не позволяет ей носить то, что она хочет. Нет, скорее на каналах ФБК она настоящая, а здесь в маске. То есть какие-то не вполне искренние люди собираются, чтобы получить не вполне обоснованную награду. Все это какая-то фальшь, мне просто непонятно, зачем это существует. А, и а, есть у меня подозрение, что не только мне это непонятно, и что а, мы уже в какой-то эпохе пост-пост-мета-меты а, Оскара, который либо закатится и станет ничего не значить, либо переизобретет себя. Ну, это я сейчас так предполагаю, что, может быть, мы находимся в этой ситуации. Это значит, что а, смысл Оскара не определен. Да? смысл Оскара а, будет таким, а, каким все будут видеть смысл Оскара. Я уже пару раз упоминал сегодня, что стараюсь быть open-minded и э, допускать искусство во всем. Э, в любом медиуме э, человек может э, творить искусство, может транслировать какие-то месседжи э, в мир. И кинообзоры тоже могут быть искусством. Помните, как все ругали Комедиана за то, что он э, сделал обзор... Э, русских и украинских пропагандистских фильмов, и э, как-то попытался из этого сделать какой-то месседж, что, типа, не все так однозначно, и, в общем, у всех рыльцев пушку, у всех пропаганда плохая, что-то такое. Это была попытка сделать какое-то политическое высказывание через свое искусство видеообзора. Или тот же YMS, э, ну, и да и BadComedian тоже, когда делают обзоры, они э, часто сопровождают это каким-то какой-то аналитикой того что на самом деле хотел сказать режиссер. Через какие-то интервью и заявления, и маркетинговые материалы они доказывают свои тезисы о том, что это не просто фильм неудачный, это у фильма задумка плохая. И, ну, иногда это очень убедительно получается, и, соответственно, их месседж в том, что этот режиссер плохой, он, он как бы хочет зла, он злодей, а не просто неопытный чувак. Хотя, казалось бы, их просто спросили, смотреть или не смотреть фильм, а они донесли дополнительную информацию. Оскар, который кто-то, может быть, реально смотрит, чтобы понять, смотреть или не смотреть фильмы, не знаю, нахрена так делать, но возможно. Их тоже как бы никто больше ничего не спрашивал, но они могут использовать эту трибуну, чтобы рассказать о чем-то важном. В конце концов, даже то, что эти пять фильмов номинированы, и то, что я их сейчас посмотрел, возможно было чьей-то задумкой. Возможно, кто-то считает, что вот в таких пропорциях нужно смотреть Политическое и неполитическое, про природу и не про природу, про любовь и не про любовь, про Россию и про Украину. И вот они изобрели такой художественный прием. Один из пяти фильмов, совершенно разных во многом, ставить на первое место. Тем самым акцентируя, что если вы посмотрите только один фильм в этом году, то посмотрите вот этот. Ну или как-то так. А имеет ли право любой творец высказывать любое политическое мнение? Ну глупый вопрос, конечно имеет. Вы можете с этим не соглашаться, вы можете считать это зашкваром и больше никогда не слушать этого творца. Например, больше никогда не смотреть церемонию «Оскара» — ну, я церемонию не смотрел, но, типа, больше никогда не читать эти, значит, рейтинги, составленные «Оскаром», потому что, очевидно, политическая предвзятость. Вы, например, считаете, что, ну, не мог Навальный победить. Объективно, что это именно месседж. Если больше людей посмотрят фильм «Навальный», то больше людей будет понимать, что, в России есть другие люди, кроме Путина. И вот это может быть месседжем, который хотели донести люди за кулисами церемонии Оскара, которые, значит, тайно делают всякие заговоры и решают, кто получит награду. Хотя еще раз скажу, что и без всего этого, безо всяких сговоров, Навальный победить мог. Навальный просто мог понравиться. Это, ну, в этом нет ничего нереалистичного, возможно, это и произошло. Короче, мой вердикт. «Оскар» — бесполезная неавторитетная херня, тут у меня не было никаких вводных, чтобы поменять это мнение. Почему именно эти пять фильмов оказались в списке номинантов, почему кто-то рассматривал именно их как кандидатов на лучший фильм года, мне непонятно. Там есть как минимум один, который вообще не на своем месте находится. Но если из этих пяти фильмов выбирать лучший, то выбор фильма «Навальный» вполне адекватен. Если вам хочется посмотреть какие-то фильмы из этих пяти, я бы посоветовал посмотреть или пересмотреть фильм «Навальный», очень хорошо, эмоционально бьет, и фильм «Fire of Love», очень интересный, простой интертеймент. И еще одна мысль, если уж мы так сравниваем фильмы и пытаемся сделать из этого какой-то честный спорт, блять что, но если уж мы это делаем, то честно ли, что один из режиссеров взял тему «Навального»? Что он взял тему с попыткой убийства, с возвращением в Россию и арестом. И э, свя... эта тема связанная с нынешней политикой, которая очень сильно эмоционально бьет по сегодняшнему зрителю. Э, честно ли это? Сам фильм вначале говорит, что мы не совсем документалка, мы сейчас будем нахуй триллер. Э, с этим, конечно, сложно тягаться и, конечно, он побеждает.